За последние десятилетия туристическая индустрия претерпела множество модернизаций и ускорений. Системы онлайн-бронирования стали не просто повседневной нормой и основным инструментом продажи туроператоров, но и полноценным центром для покупателей, где в любое время они могут быстро найти всю необходимую информацию. В нашем мире запросы к скорости и качеству уже совершенно другие и более требовательны, что способствовало росту интеграции, я имею в виду автоматическому взаимодействию между поставщиками и покупателями. Ведь согласитесь, сегодня загрузка цен принимающей стороны из бумажных каталогов, как это было еще в 2008 году, выглядит совершенно абсурдно и нелепо. Получение цен это не единственная проблема, которую приходится решать. Также экспоненциально возрастает и операционная нагрузка на своевременность обработки, обновления и отправку их в продажу. Всем привет, меня зовут Андрей Велевич, в этом видео я расскажу о комплексе роботизации, разработанном командой Freedom Group для системы Самотор, и в ближайшие 5 минут вы узнаете. Из чего состоит и что делает робот, какие операционные задачи он решает по загрузке цен из интеграции, рассмотрим основные аспекты подготовки формирования предложений к расчетам, особенности контроля актуальности предложений, а также основные упрощения рабочего процесса для специалистов тарификации, коротко оценим его влияние на продажу и бронирование и подведем итог, определив пользу для основных бизнес-процессов компании. Но прежде чем я начну, хочу подчеркнуть самую главную мысль, что труд и время каждого человека бесценны и должны тратиться только на решение по-настоящему важных вопросов и задач. Когда как гонку со временем в преодолении рутинных заданий должна выполнять хорошо продуманная и отважная система, мы очень ценим вас и ваше время. А теперь поехали. Как я уже сказал ранее, мы все больше начинаем работать с автоматическим получением цен от поставщиков. Но для их загрузки требуется серьезная подготовка, такая как сопоставление географии, отелей и их категорий, типов питания, номеров, размещений, акций от гостиницы и это далеко еще не полный список всех предварительных настроек. Кстати, ставьте лайк этому видео, если вы со мной согласны, что последние три самые трудоемкие и возникающие постоянно. Но на помощь человеку приходит робот, который самостоятельно создает и сопоставляет все необходимые типы номеров, автоматически трансформирует полученные типы размещения в формат корпоративного стандарта, проверяет изменения в ранее загруженных акциях от гостиницы, создает новые, контролирует и загружает в базу все типы обновлений цен, новые, измененные и удаленные. Таким образом, от специалиста требуется только настроить основоположные сопоставления и время от времени в разделе СПУ и цены принимающей стороны проверять пакеты, которые не были загружены, добавляя новые отели и типы питаний, а все остальное будет делать робот загрузки цены с интеграцией. Следующий наш помощник это робот формирования предложений. Ему не важно, каким образом в системе оказались цены из интеграции, созданы ли руками или же импортированы из Microsoft Excel. загруженные они как контрактные цены или как акции от гостиниц. Его главная задача быстро и правильно их обработать. Укажите роботу, какие туры требуется взять под контроль. Для этого создайте глобальный СПО с признаком эталонного. На каждый тур эталонных СПО может быть несколько, и делиться они могут по периодам и длительностям проживания. По типам программ указано в них гостиницам, по акциям от гостиниц или специальным хэштегам в описании СПУ. Убедитесь, что все необходимые для расчета акции от гостиниц активированы. В них должна быть установлена галочка доступна для авторасчета. Тур готов к продаже, а все ранее созданные глобальные СПУ остановлены датой заявки и недоступны для бронирования. При ближайшем запуске робот создаст на каждую гостиницу собственное глобальное СПО с необходимыми типами программ. Если в каких-либо акциях от гостиниц будут установлены зарегистрированные хэштеги, например, невозвратные, то робот самостоятельно создаст отдельное СПО и укажет соответствующие типы программ а пользователю ничего дополнительно делать для этого не требуется. Робот хорошо умеет работать с базовыми и дочерними турами, а также ценами от нескольких поставщиков. Все созданные предложения будут отправлены в расчет и доступны в справочнике заданий. Их успешное завершение также контролируется одним из сервисов робота, который нацелен на перезапуск технических ошибок, таких как переполнена временная база или оборвалось соединение сервера. А ровно в полночь? Робот проверит и аккуратно отправит на пересчет акции раннего бронирования, таким образом актуализировав предложение в онлайн. Подводя итог, можно выделить три основные части робота от Freedom Group. Робот загрузки цен, полученных по интеграции. Робот формирования предложений, а также робот отправки заданий на расчет и контроль их выполнения. И теперь, когда мы знаем, как это работает, можем спрогнозировать экономию времени и сил. Так вот, например, все направления, цены которых мы получаем по интеграции, будут обслуживаться автоматически и без постоянного участия человека. За счет снятия обязательных, рутинных, ежедневных заданий у специалиста тарификации появляется возможность заниматься на самом деле важными заданиями, такими как больше времени уделять правильности формирования продукта, проработку собственных цен, взаимодействие с отделом продажи и создания более гибких условий. Важным следствием использования робота будет снижение репутационных и финансовых потерь из-за самых частых и глупых ошибок, таких как недействительные или отмененные, но все еще не снятые с продажи акций, или множественные ошибки в формировании собственных цен, что без сомнения заметят и оценят ваши партнеры. Компания, обладающая роботом от Freedom Group, спокойно может давать название «Столпа надежности и точности». Помните? Мелочи создают совершенство, а совершенство это не мелочи. И с нашим роботом у вас будет на это время. Не упускайте свои возможности, будьте лидерами рынка, будьте с нами.